стороны есть ссылочки на все наши ресурсы, включая на главный ресурс, где авторское обучение от IndexRate. Ну а мы с вами давайте начнем. Индекс страха и жадности показывает отметочку 25. Рынок находится по-прежнему в зоне экстремального страха. В основном криптовалюты из моего watch-листа находятся в разнонаправленной динамике. Есть небольшой прирост по главной криптовалюте за последние несколько дней. Это в первую очередь связано с тем, что пятничные торги закрылись достаточно мягко на основных фондовых рынках. На этой неделе, сколько вы помните, я уже об этом говорил, во вторник-среду будет долгожданная статистика по инфляции в США. Также у нас на середине Сентября намеченной экспирации по фьючерсам. На этой неделе вторник среда выйдет долгожданная статистика по инфляции в США. Ожидания склоняют участников рынка в основном к снижению показателя с 8,5% до 8,1%, росту базового показателя с 5,9% до 6,1%. Процента. Важная макростатистика, которая сильно влияет на дальнейшие шаги относительно перспектив денежной и кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Что касается также прогнозов, то по данным аналитиков CME Group вероятность повышения ставки в ближайшем заседании на 20-21 сентября, вы тоже об этом помните, мы не раз об этом говорили в наших обзорах, заседании Федеральной резервной системы, то речь уже идет о том, что скорее всего аналитики прогнозируют Поднятие на 75 базисных пунктов, и это уже 90% процентов прогнозов. Ну, в целом, ожидать от регулятора агрессивных действий, понятно, последняя риторика Пауэлла во всех его выступлениях, что мы будем продолжать оказывать давление на рынке с целью снижения инфляции, но также может быть и некоторое послабление, это тоже стоит учитывать. Риторика может показаться более мягкой для большинства инвесторов и тем самым рынок может дать определенную динамику к росту в этот период времени. Также хотел обратить ваше внимание, что у нас по-прежнему индекс Alt сезона, индикатор показывает отметочку 90. Также давайте посмотрим на график доминации. Обратите внимание, я неоднократно об этом говорил в последних обзорах, что индикатор Market Cipher A очень четко отрабатывает кресты манипуляции. Обратите внимание, один желтый крест, второй третий, четвертый, пятый, в редких случаях бывает шестой, как правило после пятого идет разворот. Также традиционно хочу обратить ваше внимание на ликвидации, за последние 24 часа у нас было ликвидировано 52 с небольшим тысячи трейдеров, на общую сумму 194 миллиона долларов США и преимущественно потери несут шортовые позиции, есть небольшая разнонаправленность по данным биржи Хобби и по данным биржи Bitfinex. Давайте посмотрим, что у нас с Соотношением коротких и длинных позиций Также за последние сутки у нас Доминация однозначно в лонговых позициях 51,42% Также хотел обратить ваше внимание На фундаментальные индикаторы Которые мы периодически с вами смотрим Индикатор резервного риска Этот индикатор по сути показывает отношение инвесторов К цене биткоина в момент времени И очень четко показывает зоны перекупленности И перепроданности Обратите внимание, красная зона это зона потолка а Зеленая зона дна И даже в определенном периоде времени нахождение в зоне дна через какое-то время мы все равно начинаем прирастать смотрите мы ушли в зону дна например в 14 Году, в 2015 году эта зона дна была достигнута максимальных значений в январе 2015 -го года и мы стали вырываться из этой зоны где-то примерно уже в ноябре 2015 -го года. Максимальных значений мы с вами достигли впервые уже в январе 2022 -го года и по моему глубокому убеждению в ноябре у нас может быть попытка отскока по крайней мере к верхней границе вот этой зоны дна и поэтому я думаю что в ближайшее время нас могут еще какое-то время конечно подержать после чего мы будем отскокать. В целом рынок по-прежнему находится в слабости, отскок может быть, но я по-прежнему также и скажу об этом при анализе биткоина, ожидаю рано или поздно капитуляции долгосрочных держателей и ухода цены куда-то в зону 15 тысяч долларов США. Также хотел обратить ваше внимание еще на индикатор сложности Ribbon, обратите внимание, очень интересный индикатор, по сути этот индикатор показывает сложность внутри сети и в определенные моменты времени, в подробностях вы можете почитать на chartsvubull.com, все ссылки есть в описании к этому видео и высказать также свое мнение в комментариях по поводу работы этого индикатора. Но самое что интересно, когда происходит сужение кривых в этот момент, Рынок всегда отскакивает. По сути, этот индикатор говорит о том, что через какое-то время, когда сложность сети возрастает, майнеры получают меньший доход, часть майнеров уходит, а другая часть не желает сразу же продавать. То есть, грубо говоря, аккумулирует у себя определенный актив, сужается вся эта аккумуляция, если смотреть это визуально на графике, после чего происходит выстрел вверх. И если мы с вами посмотрим на предыдущие периоды, мы видим вот здесь период сужения, и мы стали расти. Вот здесь период сужения, и мы растем. Здесь период сужения, мы растем. Здесь сужение, мы растем. Обратите внимание, что происходит сейчас. У нас идет максимально возможное сужение сейчас по данному графику. Поэтому отскок у нас однозначно хороший, не за горами. Также хотел обратить ваше внимание на сегодня интересную новость. Я думаю, что большинство инфлюенсеров уже об этом говорило. И во многих чатах я уже об этом видел. Но в любом случае в обзорах, те, кто не читают телеграм-каналы или смотрят исключительно мой канал, я бы хотел обратить внимание на то, что у нас халвинг биткоина, по мнению некоторых аналитиков, с учетом возрастания сложности сети и повышения хешрейта внутри сети, может быть перенесен на несколько месяцев ранее, и тем самым халвинг биткоина мы увидим не в 2024 году, а примерно в конце 2023 года. Также хотел обратить ваше внимание, что в ближайшее время состоится важное событие, это слияние, так называемое, в сети эфириум или hard fork Ethereum, где консенсус сети перейдет с proof of work на proof of stake обратите внимание аналитики glass note и coin market cap по этому поводу выдали очень интересный отчет данный отчет сегодня публиковался в чате индекс Rate, поэтому если вы еще не подписаны на наш чат обязательно рекомендую подписаться и резюме и выводы по данным этого отчета у аналитиков такие что более 11,2 циркулирующего предложения эфира в настоящее время у участвует в консенсусе proof of stake, то есть инвесторы стейкуют свои активы, это представляет собой значительный вотум доверия со стороны сообщества эфириума, и можно рассчитывать на то, что успешное слияние основной сети и анализ нового и увлекательного механизма консенсуса внутри этого блокчейна в будущем могут дать очень хорошие и позитивные, скажем так, веяния ончейна, позволяющие данному проекту развиваться еще более активно. Ну и давайте перейдем к графику, начнем с индекса доллара, традиционно посмотрим на него. обратите внимание на дневном таймфрейме мы корректируемся да коррекция нам требовалась я все еще ожидаю что после коррекции скорее всего мы попытаемся немножко порасти но если коррекция продолжится то отскок по биткоину скорее всего будет достаточно значительным. мы знаем что индекс доллара обратно коррелирует с биткоином но по сути это не сам индекс обратно коррелирует с биткоином он обратно коррелирует с фондовым рынком обратите внимание сейчас полноценная свечка трендовый индикатор показывает нам разворот уход в красную динамику мы также двигаемся и по Сейчас из зоны перегретости вниз, и индикатор КОП тоже показывает нисходящую динамику. Давайте с вами посмотрим, что у нас сейчас с главной криптовалютой. Биткоин у нас за последние дни немножко прирастал. Я предполагал в последних обзорах, что мы можем двигаться какое-то время вверх, после чего нам потребуется коррекция. Ближайшая у нас поддержка была на отметке 2600. Мы должны были либо там консолидироваться, либо уйти чуть-чуть повыше. Но динамика была видна. Но я по-прежнему сохраняю свою уверенность о том, что через какое-то время, даже после отскока, сразу же пройти зону 30 у нас не получится. И я думаю, что нас могут более серьезней и ниже уронить. Обратите внимание, сейчас на дневной таймфрейм мы уже потихонечку перегреваемся в этом восходящем движении. Мы видим, что цена средневзвешенной объемом, обращая внимание, цифры указанные вот здесь на индикаторе, достигала максимальных значений 20,61. И сейчас мы... Торгуемся по цене среднеизвестным объемом на отметке 15.89. Видно вот здесь на индикаторе, тем самым волна потихонечку загибается. Что касается моментума, мы все еще двигаемся. восходящей динамики не завершили формирование, поэтому движение вверх может продолжиться. Ближайшее сопротивление на отметке 2310. Здесь пунктирная трендовая паутина. Давайте посмотрим на китайскую версию Cypher. Здесь более удобно видно стахастический индикатор. Обратите внимание, он уже находится в верхних значениях. Голубая волна индикатора. И скорее всего коррекция нам потребуется после индикатора некоторого движения, продолжающегося вверх, потому что и Boom Pro показывает, что движение скорее всего еще продолжится, и также мы видим по классическому индикатору MACD. Что гистограмма все еще продолжает формироваться. И волны кривых индикатора двигаются снизу вверх. Что касается младших часов. Мы с вами видим, что мы на младших часах сейчас активно прирастаем. У нас еще сохраняется потенциал этого самого восходящего движения. А если смотреть совсем локальные трейды на двух часах. То здесь тоже уже идет завершение формирования восходящей динамики. И нам может быть потребуются небольшие коррекционные какие-то движения. Видим, что есть загиб по гребню волны. И через какое-то время снижение нам потребуется. Но в любом случае большинство фундаментальных показателей говорит, как мы уже с вами поняли, о том, что мы достаточно серьезно перепродались, и нам так или иначе потребуется очень хорошее импульсное движение вверх, самое главное его не пропустить поэтому я предпочитаю локальные трейды и стараюсь отторговывать любые движения которые есть в одну или в другую сторону с ориентиром конечно же на локальную торговлю на локальные трейды 6 часов неоднократно об этом говорил и двухчасовой таймфрейм являются приоритетными для торговых стратегий ну и давайте посмотрим еще альткоин сразу же посмотрим на эфир обратите внимание на 6 часах мы двигаемся вниз нам требуется коррекционное снижение все индикаторы это четко показывают я думаю что пояснений никаких не требуется и трендовые индикаторы и движения по rsi vmc cypher b китайской версии индикатора cypher здесь то же самое на Бум про такое же движение сверху вниз отрисовано short здесь пересечение двух кривых индикаторов macd и начало отрисовки серой у меня серой а в частности на магде это красная гистограмма означающая движение вниз если посмотреть на эфир глобально на дневном таймфрейме то мы чуть-чуть остываем я думаю что в преддверии хардфорка нас могут немножко потащить вниз после После чего позитивное слияние сети, скорее всего, придаст восходящей динамике. Обращаю внимание на то, что неоднократно уже говорил. Аналитики GlassNote, анализируя интересы инвесторов, хеджирующих свои риски, открывали очень много опционов колл на сентябрь месяц именно к данным событиям. Хардфорка или мерч. Давайте посмотрим, что у нас еще по альткоинам. В частности, хотел посмотреть Кардана. Дневной таймфрейм. кардана. сейчас пытается чуть-чуть порасти. сопротивлением выступает отметочка где-то примерно 52,5. Дальше, если прорываемся, то отметка 56. Поддержкой выступает пунктирная трендовая паутина. Желтая у меня она обозначена на отметке 47,5. Сейчас активный зеленый манифлоу. Я думаю, что мы попытаемся чуть-чуть еще потянуться как минимум к отметке 52.50, а как максимум к отметке 56. Если же нет, коррекционное движение потребуется. В частности, по кардану мы лежим на поддержке. Она у меня обозначена здесь, посмотрите, двумя направляющими. И эта поддержка была удержана в целом данным активом. Также давайте я хотел посмотреть еще и на BNB. Есть некоторая перегретость по данному активу, но мы двигаемся по гистограмме MACD снизу вверх. Все еще импульс продолжается, и я думаю, что он может продолжиться и далее на дневном таймфрейме. Если посмотреть на классический оригинальный Cypher, то мы видим с вами, что по Vwap у нас уже идет снижение, небольшая коррекция. Индикатор Cypher A нарисовал синий треугольничек, и нам очень тяжело сейчас подняться до отметки 313. Зона 300 сейчас удерживает цену от дальнейшего движения и если импульс на рынке в целом будет позитивный, как я уже сказал по данным статистическим с фондового рынка, то попытка уйти выше 314 по данному активу состоится. По крайней мере трендовый индикатор показывает все еще зеленые активные Движение в рост Есть неопределенность сейчас по 6-часовому таймфрейму Есть загиб Поэтому какая-то коррекция может в любое время потребоваться Сейчас будет все зависеть от того Как мы будем рисовать вторую волну На большой, такой двухглавой волне моментума индикатора Ну на этом наверное все Всем спасибо, кто смотрел данное видео до конца Обязательно поставьте лайки Поддержите канал комментариями Подписывайтесь, если вы еще не подписаны Также подписывайтесь на телеграм-чат И телеграм-канал Ссылки в описании к этому видео и В первом закрепленном комментарии Ну а с вами был Гоша, канал IndexRay и до новых встреч.